Год, пройдет настанет время, когда соль ветром с раны унесет, но из памяти незаметно никогда у не уйдет, никогда не пропадет, только жизнью новой потечет. Только знай, не теряй свою голову, все теперь наладится во сне. Новое поколение, невзначай собирайся, то, что давно разбил, Все, чем дорожил, что не сохранил. Только знай, не теряй свою голову, все теперь наладится во сне. Новое поколение, невзначай собирайся, все то, что давно разбил. Все, чем дорожил, что не сохранил. Год Пройдет, настанет время, когда с радостью посмотришь ты назад, Ты поймешь, улыбнешься. И решительно наткнешься, С этих пор не умешься, Ибо прошлому конец. Только знай, не теряй свою голову, Все теперь наладится во сне. Новое поколение, Не узначай, собирай все то, что давно разбил, Все, чем дорожил, что не сохранил. Только знай, не теряй свою голову, Все теперь наладится во сне.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 Собирай. Только знай, не теряй свою голову, все теперь наладится во сне. Новое поколение, не зная, соберусь а о что давно разбил, все, чем дорожил, что не сохранил. Не теряй свою голову, все теперь наладится во сне Новое поколение! Не взначай, собирай все то, что давно разбил Все, чем дорожил, что не сохранил не теряй свою голову Все теперь наладится во сне Новое поколение! Не собирайся собирай, все, что давно разбил Все, чем дорожил, что не сохранил